И снова всем привет! Мы очень любим лазанью. Моя жена очень любит ее готовить. Готовила она ее и классическую, и курица с грибами. И она вся получается очень вкусная. Классическая соусом болоньезе, например. Но она нашла рецепт, который просто взорвал мне мозг. Это лазанья с красной рыбы со шпинатом. Она получается настолько воздушной, настолько легкой, она, она реально тает во рту. И я вам хочу показать сегодня, как эту лазанью можно легко приготовить. Готовить я буду лазанью с соусом бешамель. Соус уже приготовила моя жена. Она взяла сливочное масло, растопила его на медленном огне в кастрюле добавила туда немного муки, все это перемешала, чтобы не загустела, ну точнее, чтобы мука не бралась комочками, равномерная смесь получилась, потом медленно-медленно заливала литр молока и все это перемешала до такого легкого загустения. И когда соус уже остывает, он становится еще гуще. Ну а я сейчас подготовлю рыбу. Я буду использовать форель филе форели обязательно смотрите чтобы не было костей если вдруг при разделке они будут попадаться удаляйте их обязательно не оставляйте даже самые маленькие потому что все-таки будет ну, некрасиво чтобы в лазаньи были попадались маленькие рыбные косточки что касается шпината, шпинат нужно использовать замороженный, продается он в супермаркетах тоже, не обязательно покупать и замораживать самостоятельно. После того, как вы его разморозите, его обязательно нужно максимально сильно отжать, чтобы днем осталось ну, как можно меньше влаги. После того, как влагу со шпината выжили, его можно чуть-чуть посолить, подперчить и добавить немного чесночка. Итак, я все подготовил. Листы лазани приваренные альденты, соус бешмель есть, шпинат готов, рыба нарезана и сейчас можно приступать к сборке лазани. Запоминайте по слоям. Сначала форму для запекания смазываем соусом бешамель. Далее три листа лазаньи выкладываем. На листы выкладываем шпинат. Смазываем соусом бешамель. Обязательно, обязательно посыпаем все это тертым сыром пармезан. Закрываем листом. Выкладываем рыбу слоем. Опять закрываем листом. Выкладываем еще один слой шпината. Смазываем соусом бешамель. Посыпаем тертым сыром пармезан. Последний слой, еще три листа лазаньи. Смазываем уже его соусом бешамель. И посыпаем с тертым сыром пармезан. Сыра у меня ушло на минимум 100 грамм 100. То есть здесь лучше больше, хуже меньше. Теперь накрою сейчас фольгой. И отправляю в разогретую духовку до 180 градусов минут на 40 но 15 минут она будет под фольгой потом я фольгу уберу, а дальше уже буду смотреть по золотистой корочке Получилось! Какая красивая! Теперь я ей дам немного остыть, а потом посмотрим как она получилась внутри.